Красную кистью рябина зажглась, Падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до не хочется грызть Жаркой рябины горькую кисть.